Мы встретились с инвестором и правообладателем марки Вардек и задали самые актуальные вопросы. Говорят, мир после пандемии изменился, во многом ушел в онлайн. Что у вас нового? Ну, в 2022 году мы сконцентрируемся на расширении ассортимента и функционала на сайте и в конструкторе для подбора мебели покупателям по заданным параметрам. В конструкторе клиент сможет видеть стоимость заказа, и поэтому, естественно, сможет выбрать его под собственный бюджет. Будь то кухня, или шкаф-купе, или ванна или мебель в гостиную, мы можем подобрать не только цвет и размер, но и наполнение этих продуктов. И, естественно, клиент, увидев разную стоимость, при разной комплектации, выберет то, что он может себе позволить. Отмечу отдельно, что до конца этого года мы включим, наконец-то, расширение Функционала по шкафу-купе – это шкаф с более дешевыми механизмами и шкаф с распашными дверями, то есть обычно на петлях, самый востребованный. А если новая волна пандемии перекроет поставки? Что тогда? Ну, в полностью поставки не перекроет, но однозначно можно сделать следующий вывод, что новая волна пандемии заставит большинство наших партнеров на розничном рынке перестроить свою работу в сторону расширения сервиса. Ну, однозначно, мы все увидели уже в этом году, как растет спрос на услугу, выезд клиенту. Уже сейчас многие покупатели предпочитают получить все, не выезжая из дома. Это и замер на адресе, и презентация образцов материалов, и дизайн-проект с расчетом стоимости в режиме онлайн, что является нашим конкурентным преимуществом. В новых условиях для нас же, как для производителей, будет важно, в свою очередь, сохранить производство точно в срок. Что, конечно же, невозможно при работе с непроверенными поставщиками, которые проявили себя в 2021 году. Да? И, естественно, уже становится понятно, что невозможно без собственных инвестиций в склад сырья. То есть мы должны увеличить запасы, это однозначно, чтобы сохранить сроки. А если мы установим клиентам кухню и будет брак? Кто заплатит? В 2021 году мы пробно внедрили сервис по сборке нашей мебели в СПБ. Цель сервиса – это удовлетворенный покупатель. Как это достигается? Это достигается, что мы должны дойти до последней мили, так называемой. То есть не просто продать мебель, но и установить ее клиенту. Соответственно, чтобы это произошло хорошо, мы должны сборщиков, которые отправляем клиентам, обучить. Обученные сборщики, с одной стороны, получают сертификат, который является гарантией того, что мы ну, их проверили, экзаменовали. А с другой стороны, если к вам приходит сборщик от завода сертифицированный, это значит, любые проблемы, возникшие с браком, да, будут решаться всегда за счет завода, чтобы покупатель не вникал, кто там что испортил при подъеме, при сборке, при доставке, или даже, возможно, что-то попало в производство. Для чего это делается? Это делается, чтобы на выходе покупатель был доволен. Ну, как бы решил проблему таким образом. Не за счет покупателя, а за счет сборщика, который получает от меня заказы. И за это мне платит бонус. А бонус я не в карман кладу, а на, ну, на закрытие проблем. А если клиент придет через дизайнера, и у него будет нестандартный заказ? Прекрасно. У нас 95% заказов нестандартные. Э -э, в этом как бы, преимущество завода. Мы не занимаемся масс-маркетом, мы не производим э -э, стоковый продукт, где у клиента нет возможности выбирать. Да? Поэтому цель или задача предприятия это инвестировать в возможности, то есть в функционал на сайте, в онлайн конструктор, который позволит все больше и больше э, выполнять задачи, поставленные клиентом перед нашим продавцом, который представляет интересы предприятия. Ну а дальше как бы это вопрос техники. Объем, который завод производит, оно формирует низкую себестоимость. Да? То есть нам нужно сделать в первую очередь дешевле, чтобы покупателя заинтересовать. То есть покупатель к нам пришел, он должен у нас купить, потому что у нас, конечно же, дешевле, чем у других. В сегменте под заказ, подчеркиваю. Да? С другой стороны, мы должны его хотелки, конечно же, закрыть, если мы хотим, чтобы покупатель был удовлетворен и захотел нам отдать деньги. Немаловажный момент второй это как бы качество, да? кроме функционала, без качества, что ты продашь. Поэтому, ну что сказать, инвестиции только инвестиции. Технологическое оборудование позволяет производить недорогую мебель под заказ, да, то есть в этом году мы инвестировали 150 миллионов примерно, успели, сегодня уже это стоит 240, что мы приобрели в клипе, это наглядно показано, год, как мы уже сказали, да, показал нам минусы, с которыми мы, не, не минусы даже, а Проблемы, с которыми мы столкнулись, и которых не получ... которые не получилось эффективно решить. Чтобы больше на эти проблемы, как на грабли, второй раз не наступать, мы уже в этом году заключили контракты, опять же, на технологическое оборудование, опять же, почти на 2 миллиона долларов на следующий год. Да, я надеюсь, летом следующего года мы вам представим те возможности, которых у нас не было в этом году, чтобы не наступать на грабли, и нам никто не звонил не спрашивал, почему мы увеличиваем сроки. Для нас это самих страшно. Увеличение сроков это ведет к гибели бизнеса. Поэтому мы должны работать в точно срок по договору. А это только технологическое оборудование. Газ в Европе подорожал в 20 раз. Много бизнесов обанкротились. А если у нас также? В вопросе газа у нас нет возможности повышать цену, как Газпром, да, на свой конечный продукт. Но если говорить серьезно, то... Еще при строительстве завода нами было, у нас было понимание, что стоимость услуг ЖКХ, ну а в данном случае отопление, да, будет постоянно расти. Да, и это будет серьезным, серьезной затратной статьей в стоимости содержания предприятия. Поэтому нами были учтены все знания, как бы, которые применены в Европе и технологии, и реализованы на этом предприятии. В чем это выражается? Это выражается в том, что все отходы производства, которые формируются на предприятии, они собираются неким образом в бункер и подаются в котельную. То есть мы отапливаемся, по сути, в кавычках, бесплатно. Что это для конечного покупателя? Ну, для нас стоимость отопления на газе и обслуживание всей этой истории, по оценкам нашим, составляло бы в стоимости продукта примерно 2,5%. За то, что покупатель сейчас не платит. Это является нашим конкурентным преимуществом. Сегодня, если бы мы топились газом, то в стоимости кухни составляло бы только содержание предприятия по отопительной части на 2,5% дороже. Кухня 200 тысяч рублей или 205-206. Вот в чем разница. Да? То есть принятое решение ранее позволяют конкурировать на рынке сегодня. Вот бы нам быть «Газпромом», чтобы <laughs> умножить стоимость газа, как, так же, как и они умножили, только в своей, в своей продукции, и чтобы покупатель это мог себе позволить купить. Все видят резкий рот стоимости, двухкратный. Кто бы что ни говорил, мы реально это видим, что он двухкратный. Однозначно становится понятно, что Будет тяжело в следующем году, да, и поэтому решение инвестиций с этим и связаны наши все, да, поэтому, ну что, кризис, он, он проверяет наше решение, наши да, наше бизнес-решение, которое позволяет нам либо выжить и развиваться, либо нет. Как бы, если взять предыдущие все волны, эти кризисы, пандемии, допандемии, там, финансовые и так далее, можно сказать, что наша компания с успешностью проходила эти моменты, периоды, да, там, временные, Почему? Потому что, скажем так, мы не были известны по всей России под брендом «Вардек». За последние три года, может, чуть больше, наша партнерская сеть сейчас насчитывает более 300 магазинов. Невозможно рост сети в сложное время, когда это сотрудничество не взаимовыгодное. То есть мы даем возможности нашим партнерам зарабатывать вместе с нами. Да? И точка. Других, другого, другого объяснения в сложное время нет. Плюс ко всему, однозначно, кризис нам помогает, потому что наши партнеры, которые пришли к нам, это как раз те бизнесмены, которые увидели Возможность с нами эти сложные времена прожить и, скажем так, перестали сотрудничать с другими компаниями или пришли в этот бизнес из других бизнесов, поверив нам. Кризис показывает, кто востребован, а кто нет. И это как бы шкала измерений, по-другому это не оценить. Мы довольны пока тем, что кризис есть, потому что нам он помогает развиваться и помогает становиться нашему бренду узнаваемым в России. Покупатель не заплатит больше благодаря интернету, да? если он находит нас, информацию о нас и имеет возможность сравнить цены ну, и для себя понять как бы, качество, если в их регионе, городе, там, области мы представлены в одном из магазинов. Все как бы, сразу встает на свои места. Бывают ли у вас задержки поставок? Неприятный вопрос, но отвечу прямо. бывают. Бывают по разным причинам. Если говорить про 2021 год, то основной причиной задержек поставок был лавинообразный спрос. Да? То есть в короткий промежуток времени предприятие поступило очень много заказов. В 4 примерно раза больше, чем мы производили ежемесячно. Конечно, мы не ожидали такого. Не ожидали и наши партнеры-поставщики. Поэтому ну, столкнулись с проблемой, в которой... Делали для себя такие нетрадиционные, неприятные решения. То есть мы изменили срок поставок там, с 21 дня, по-моему, на 2 месяца или даже больше, для того, чтобы погасить этот ажиотажный спрос в свою сторону. Волевое решение неприятное. Почему? Потому что партнеры, которым в этот момент хотелось заработать, вся наша торговая сеть, она теряла часть клиентов, видя такие сроки. Но и принимать заказы со старыми сроками мы не могли. Потому что нужно было это огромное количество заказов как-то переварить, переработать. Отдельно отмечу, что попав в эти условия, мы постарались выйти максимально как бы, ну, с поднятой головой. Как это происходило? Это происходило, с одной стороны, мы производили кухню клиенту. Да, часть полуфабрикатов, которые в этой кухне шли, уже по новой стоимости для нас. Она для нас была либо в убыток, либо мы на ней ничего не зарабатывали. но для нас было важно выполнить заказ, не потерять наших партнеров или не подвести наших партнеров. Этого никто не знает это внутренняя кухня компании, которую ну, как бы взяли на себя акционеры так скажем. Ну и второй момент это когда покупатель соглашался подождать ну, чтобы он не подавал суд и как-то компенсировать его моральные издержки, мы шли на разные уступки там, подарки, бесплатная доставка, там, сборка и так далее и тому подобное. В рамках договора у нас, конечно же, были возможности задержать, конечно же, мы там пытались себя подстраховать по, в договоре по стоимости ущерба, который мы можем нести, но все те клиенты, которые потребовали, мы решили, что мы должны им идти навстречу ради сохранения своей партнерской сети и бренда. Ну, как бы, стоимость потери знаем только мы, ну, я считаю, что мы прошли этот период. Неплохо, партнеров мы не растеряли, а отзывов плохих именно из-за того, что мы привезли не в срок, мы получили очень малое, маленькое количество. Это важно. Все дорожает. Как сохранить покупателя и как сохранить окупаемость вашего бизнеса? Сохранить покупателя в количественном виде никому не получится. Мы все знаем, что кризис ударил по потребителю через обесценивание рубля. А это повлечет за собой падение покупательского спроса. Простые истины. От них не уйти. Что предприняла наша компания, ну, как я уже сказал, кроме покупки оборудования, мы сделали упор на расширение ассортимента. Расширение ассортимента и функционала в онлайн-конструкторе должно позволить каждому нашему продавцу, представляющему интересы компании, да, еще больше сервис оказать покупателю. В выборе материала, мы сейчас увеличим склад материала в три раза, да, благодаря поставленному автоматическому складу, благодаря возможностям в типоразмерах над этим функционалом, мы просто сейчас уперлись набрали еще целый штат программистов чтобы прорабатывать прорабатывать прорабатывать ну и естественно ассортимент мебели да то есть если к нам человек пришел за кухней он скорее всего делает ремонт если он делает ремонт скорее всего кроме кухни ему возможно нужно и ванная и шкаф купе например или распашной и гостиные какие-то элементы то есть если продавец да, сможет это донести до покупателя, предложив ему, кроме кухни, на чем сейчас мы специализируемся, другие виды мебели, то у покупателя всегда будет возможность а, увидеть стоимость, да, через кухню увидеть качество материалов, где-то в как бы фурнитуру оценить и так далее, и принять решение, может быть, даже не сразу, да, в пользу того, чтобы вернуться в магазин и купить недостающие вещи. В следующий год что нас ожидает? Нас ожидает то, что в магазин придет в два раза меньше людей. А значит, не получится продать то же самое, то же самое, и получить тот же самый оборот. Ну, пришло пять человек, э, купила кухню по 200 тысяч рублей, там, в идеале, миллион рублей завтра придет два с половиной человек пускай кухня подорожала и стоит не 200 тысяч рублей а 300 но два с половиной человек это семьсот 750 тысяч рублей это уже будет недобор по объему продаж каждого в отдельности магазина компенсировать это можно только тем чтобы что мы сможем предложить тех единственных оставшихся покупателей им предложить еще другой ассортимент мебели сопутствующий который позволит добрать этот выпавший объем. То есть Наша цель как минимум это не потерять возможности наших партнеров на розничном рынке, но, а если получится, то их приумножить. Конкурентная борьба усилится, адаптироваться к новым условиям, использовать все возможности. Отзывы о заводе и качестве продукции. Злободневный вопрос. Нельзя сравнивать рейтинг компании по отзывам, потому что одна компания производит 30 кухонь в месяц, Другая производит 150 кухонь в смену. Для нас 0,01% негативных отзывов от выпуска в месяц кухонь – это всего 4,5 кухни. В год – это 54 кухни, где возможна негативная точка зрения покупателя. Но, подчеркиваю, 0,01%. Да, соответственно, добиться идеала 0% невозможно. Почему? Как я сказал, много факторов. Основной, который мы выделили в этом году, это то, что мы не отдаем продукцию под ключ покупателю. И эту проблему мы решили через организацию сервис, сервиса сборки. Потому что 90% проблем даже в этих 54 кухнях, да, они решаются с помощью контролируемого сервиса. Не собственного, а контролируемого сервиса. Мы сертифицируем самозанятых, мы им даем работу, они, получив навыки и опыт сбора, сборки нашей продукции, уже, скажем так, с опытом э -э, собирают эту продукцию и сдают ее покупателю, чтобы тот оставался доволен. Если при сборке нашим сборщикам, у которого есть договор с заводом, возникает хоть какая-то проблема, связанная с браком привнесенным, производственным, неважно каким, да, компания, безусловно, решает эту проблему за свой счет. Только так мы приняли решение, в 2022 году мы сможем максимально снизить негативные отзывы, которые накопились там, за последние три года, там, не знаю, там, около 100. И то на нас это раздражает, потому что мы смотрим, у некоторых один негативный отзыв. И потребитель думает, что компания сделала 360 кухонь за год, у них один негативный отзыв, а мы за два дня такое количество кухонь отгружаем по всей стране. Ну то есть как можно сопоставлять э, несопоставимые вещи? Сопоставлять нужно компания с одинаковым оборотом, с одинаковыми производительными мощностями работающих в определенном сегменте. Это не масс-маркет, это, подчеркну, мебель на заказ и так далее и тому подобное. Поэтому, ну что, есть негативные отзывы, мы с ними работаем. Какие мы решения принимаем, чтобы исправить ситуацию, которая есть? Мы вынуждены теперь заниматься сервисом сборки. Раз. Два. Мы продолжаем вкладываться в технологическое оборудование. Все.